Здравствуйте, с вами и сегодня мы играем в игру, которая называется Join Clash. Итак, давайте приступать, я про такое слышал, и тут надо зажимать и двигать, и мы получим то ли бонус, то ли будем сражаться с врагами. На, на, получай. Я маленький звук вырубил. На, нафиг. Да, я звук вырубил маленько, чтобы... Ну, чтобы у меня было слышно Вот Давайте зажимать Если я не, не зажму Вот, я не зажимаю Просто стоим Бежим-бежим-бежим Ого, какой босс 25 ранга Нет-нет-нет, он сейчас а, нет, он вдох. Ну, ладно. А вы поставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. <как> так, извиняюсь. <как> В прошлом ролике я говорил, что буду кашлять из-за того, что я болею. Игрок 726, это я. Да. может, поменяем? Или так ставим? Смотрите, какая у меня клавиатура красивая, да? Что поставим? Вот это? А давайте это. Это красивое. Нет, спасибо. Бонус. Давайте заберем бонус. Надо выстрелить. Так, стреляем по этим. По этим стреляем. Давайте. Давайте. Распиливайтесь у Есть. Мы ну, молодцы. Кстати, откуда у меня арбуз на голове? Не, ну серьезно, откуда у меня арбуз на голове? Прикольно. Ладно, побежали. Нужно зажать и бежать. ОДНОГО РАСПИЛИЛА! Какой-то Алексей... Ну все, Алексей... Япония повержена... Япония повержена... Я ей ключик взял... НЕТ! НЕТ, НЕТ, НЕТ! Кнопка. Отлично. Плохо. <с cap> а, а, я, а я там кого сзади бью. Как будто этого. <сélок> <сélок> <сélок> да уж. вот, что могу сказать. Итак, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Бежим. Тридцатый. 30, 30 Что? Тридцатый левел. Мы его одолели. Мы его одолели. Разбился насмерть. А пускай такой будет. Так, еще у нас туда. Во! Давайте. Возьмем шляпу и берем. Ой, это с ней бежим. Можно как-то назад вернуться? Нельзя. Печально. Да -мо. Ч так их колбасит-то? можно назад вернуться? Нельзя. Почему так? Почему нельзя вернуться назад? 200 монет. Почти 200 монет. Ну что-то. Что, что найдем? Замок. Атаковать. На. Вот этот. Мест. Не, ну что-то что-то маловато всего. Так. Я сдох. Берем армейку. И уходим в армейку. Ну да уж. Прекрасно. Полетел король. Ой, там еще его затоптать. Надо. Ну, вы еще затоптать забыли. Так. Нет. Нет. Да блин, а побольше монет нельзя. Жовье. Че сильно жадные такие? Че вы сильно жадные такие? Извиняюсь. Извиняюсь. Не, ну, в принципе, если вам эта игра понравится, то поставьте лайк. Подпишу. Ой, не. Поставьте лайк, если вам эта игра понравится. Напишите комментарий. О, боже мой. О боже мой, если вам эта игра понравится, поставьте лайк, напишите комментарий, как я уже заранее сказал. О, оба падали. Оп, оп, опа. Фига себе, у меня ветер на улице. Дождь, наверное, будет. Несмотря на это... Извиняюсь. Но несмотря на это, я продолжаю записывать видео. Двух штук не хотела. Так, осторожно, сюда. Так, теперь сюда. Ага, хорошо, молодцы. Сюда, теперь сюда, ага. Теперь сюда, молодцы, угу. Молодец, угу. Так, прависимо. О, боже мой. На. На, он в лепешку разбился. А то он мог проскочить. Так, еще у нас тут. О, нифига. Хотя не. Шрифтом было лучше. Шрифтом было лучше. Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, не отвлекаемся, круто, да, я знаю, что круто, Мы молодцы, и вы подписчики тоже молодцы, пишите комментарии, ставите лайки, и вы молодцы, кстати, да, я и говорю, подписывайтесь на канал, скоро 17 тысяч хотят, кое-скоро ну, пока что нас, но уже скоро семнадцать, наверное. Да. Продолжайте в том же духе. <сёк> <сёк> Поэтому не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Так, так, так. Армия. На, на, сбиваем до смерти. Это, сбиваем до смерти, короче. так вот. Космонавта. Ну ладно. Как бы странно не звучало. Не кажется ли, хотя не, не кажется. Тут уровень повторяется. Тут бывает такое, да? Тут такое наверняка бывает. Кто в эту игру играл, скажите, тут наверняка уровень повторяется, да? Ты офигел, сушь ты, Робин Гудин, ты офигел, усач, усатый Робин Гудин. Давайте пушку, пушку. Ну, все ребята, на этом все если вам понравится то <coughs> если вам понравится ставьте лайк подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик пишите комментарии если вам понравилось всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока